2021 год. Уже вовсю выпускаются игры, которые с каждым годом все более требовательны к железу. Но наше железо это на самом деле никакое не железо, а самое настоящее бревно. Но мы ведь тоже хотим во что-нибудь поиграть, например, в ММО РПГ, и так как у нас нет свободных финансовых средств. На апгрейд нашего куска полена, то скорее всего у нас их нет и на платные проекты. Поэтому я подобрал для вас целых 5 бесплатных ММОРПГ для слабых ПК на русском языке и надеюсь, вы среди них найдете свою ту самую игру. Поехали! И первое на очереди Рагнарок Онлайн. По сюжету события игры разворачиваются через много лет после Великой войны людей, демонов и богов. Противостоящие друг другу расы заключили договор о перемирии на тысячу лет. По прошествии этого периода соглашения стали нарушаться. Оказалось, что магический барьер, созданный для сохранения баланса между мирами, вот-вот разрушится. В это же время жители Мидгарда вспомнили легенду о сердце великана и мира, которое было разбито на множество кусочков и разбросано по всему миру, и оно способно спасти мир. Среди преимуществ игры Рагнарок Онлайн возможно выделить отличную реализацию и графику. В игре приятно выглядят двухмерные модельки манго-персонажей, которых удалось удачно вместить в красочную 3D-локацию. И следующая в нашем списке — Сфера 3. Сфера 3 — это отечественная MMORPG, которая является продолжением оригинальной игры и появилась она в 2015 году. Сфера 1 была весьма популярна на российском рынке и ожидаемо получила сиквел. Вторая часть не нашла признания среди игроков. Что касается третьей, то она существует до сих пор и пока не планирует сдавать свои позиции. Сфера 3 позиционируется как ПВП ориентированная ММО РПГ старой школы, которая не чужды интересные квесты и сюжет. над созданием последнего потрудился автор множества фантастических романов Александр Зорич. Игрок плавно погружается в местную атмосферу, проходя десятки мест и выполняя сотни заданий, нацеленных на борьбу со злом древности. В середине списка расположилась Рогалия. Рогалия — крафтовая MMORPG-песочница с ПвП вне городов и защищенных личных участков с уютной атмосферой открытого мира, созданного игроками. Для прочих развлечений имеется арена, поля сражений и инстансы. Развитие характеристик персонажа происходит через получаемые из еды витамины, которые можно потерять из экипировки и сумки при смерти. Возможно развитие всех характеристик до максимума на одном персонаже. В Рогалии открытый ПВП-мир с тремя уровнями подземелий, ПВЕ-территориями и инстансами для охоты за добычей. Охота на монстров и боссов – неотъемлемая часть игрового процесса. Любителей казуального ПВП порадует арена для поединков без штрафов и потерь, а также поля командных сражений. Далее у нас Tale of Wind. Это бесплатная MMORPG из Китая в стиле аниме. Ранее игра была доступна лишь на iOS и Android, но со 2 января 2020 года имеет версию и для ПК. Проект предлагает 4 базовых класса с двумя специализациями в каждом. Кап уровня 50 В игре есть ПВП, квесты, разнообразный контент, вроде коллекционирования карт. Также имеются данжи, профессии, фермерство и многое другое. Бой в игре выполнен по типу нон-таргет с меньшим акцентом на автоматизацию. Иными словами, игроку придется делать большинство действий самому, иначе смерть неизбежна. Еще разработчики сделали упор на социальную составляющую. Пользователи должны самостоятельно собирать группу в чате поиска, подбирать их ПГС, навыкам и прочему. Но если игроков недостаточно или поиск затянулся, всегда можно нанять NPC через определенное время от начала поиска. И, наконец, мы подошли к крайней игре в сегодняшнем ролике, и это игра под названием Royal Quest. Игрокам на выбор предоставляется целых четыре класса различных персонажей – мечник, вор, маг, лучник. Каждый из которых с достижением 20 уровня получает одну из двух предложенных на выбор профессий. Имеется большой набор перков, за счет которых можно создать двух абсолютно разных между собой героев. В качестве примера выступает динамичный геймплей. Мир ауры все время держит игрока в напряжении, и совершенно неважно, будь это PvP или же PVM. Что касается самих монстров, то они тоже не сидят на месте, а активно перемещаются по картам, при этом все время совершают нападение абсолютно на все, что двигается. Монстры способны украсть честно заработанный лут, поэтому следует быть осторожным и просчитывать каждый свой ход. На этом видеоролик подходит к концу. Надеюсь вам понравилось и вы нашли для себя подходящую игру. А мы увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока.